Я прошу, пожалуйста, тише, Не тревожьте войной детей, А истят, что в гнезде на крыше Спят под крыльями матерей. Не тревожьте бомбежкой пашин, Что родят долгожданный хлеб, Ведь не выживший день однажды Черным шрамом оставит след. Не стреляйте, как по мишени винограда ладонь насквозь, потому как в сезон лишений янтарем не нальется грость. Я прошу вас, из минометов не расстреливайте восток и полотнища на фланштоках. Дайте шанс на глубокий вдох для орленка на небосводе за мечтою летящим вверх. Не стреляйте, а то убьете, принимая на душу грех. Зачехлите стальные жерла, тех орудий, что цель нашли. Там, где будет убитый первый, Ни одна оборвется жизнь. Пусть не кровью, лучами солнца, окропить а новый день листок. Пусть счастливым малыш проснется, не расстреливайте восток.